Как близко. Близко. Чем там пахнет? Чем пахнет? Чем пахнет там? Красота. Красота. Красиво. Красиво. Кто там едет? Кто там едет? Вот он выходит. Ты очень красиво. У тебя такие косички. Косички у тебя. Скажи, какие косички. Какие косички. Отдыхание а какое горячее. А? Ты тоже что ли хочешь погладиться? А? Чем пахнет? Ну, типа. ну, да. ну, Пошь, ну, да. Давай знакомиться. Вы просили, вы получили Мы приехали на то же место Где мы нашли тогда старинную иконку Блин, ребята Блин. Очень Я очень сначала нравится. вот так ее достаю Думаю, что за пластин какая-то медная Потом, хлоп, переворачиваю Понимаю, что это Всем привет, друзья Древность старина представляет Да Нина? да, он большая, закругленная. Наконец-то есть монета. мы по этому полю ходим, ходим, ничего нет. Не знаю почему. А сегодня это поле нам ничего не дает. Вот одну монетку только. Ой. Только что выкопал. И она, наверное... как -то. Да какал, как обычно здесь вообще на поле. Такие монеты. Ой, конечно Тем не менее, все равно монеты. она вся. Здесь, да. Здесь только серебро. Если. Гуртик ощущается. Да? Ну, уже можно с этого места уезжать, потому что без монет вообще мы... не в наших правилах уезжать. Мы должны хотя бы одну, но найти. А -а -а. Крестик. Правда, он погнутый весь, не знаю. Сначала даже не понял, что это крестик. Ага. Смотрел, крестик, смотри. Да, да это кусок. Ну, крестик. Ч... А, нет. Это целиковый крест, просто погнутый. Так, так, так, так. И ты его здесь Это же лепесток? Да. Так, кто там ноет, что лепестки не находит? Вот там лепесток. Жака только что вытащил. Да. Но это не он его так есть, что. Это не я. Я вообще его аккурат. Запиш... Запиш... Запиши видео. Скажи. Когда ходишь целый день и даже какали аккурат и где как Алик. Я тут вид... Не, не доставай, это прямо так сними. Опа, выпало. Там сигнал? Да. Ой. А вот, видно Целый день мы сегодня бродим-бродим. Только первую монету нашли. И вот Седло. Красивенькая. Оп. Сильно. Что за монета? Ну, это Николашка, походу. Копейка. Не такой уж и как Алтро. Ну, вроде да. Что-то есть. что-то. закопал мне ногу. Ты Балбес. Посмотри, что ты сделал что он делает? Все, волчечка, остаётся тут. Всё, волчечка, прорастай. Ой. Вот на что, был делан наш перерыв. Да, мы тут сейчас водичку кипятим. Опробуем новую приспособу. Что-то она сваливается. Ну, ничего. Очень сложное волчье лицо. Господи, что ты делаешь? Да, видишь, она... Ты решил меня закоптить? Не, ладно. Во! О! Да, палка съезжает. Не, уду... не, ос... не совсем удобные ручки, конечно. Но он не рассчитан на деревяшку. Да. О. Придумаю я все сняла. Я могу теперь дошик наш открыть. Вот он. Трюндель, хрюндель. Да, 24 год, ребята. Сохран. Вот тут слегка. Но это все поправимо. Да, она отмочится нормально. Конечно. Красавчик. Ты красавчик. Я считаю. Да? Да. Дайте две. Не бежи на ее, красавчик. Ну ладно. Я не буду спорить из вежливости. О, смотри, как не Еще одна в коллекцию. Да, Там, я, если что... что, их уже штук шесть. Это мы тем парням как раз выкапываем. <laughs> Чтобы им особо не мучиться. Да, они что тогда копали тут. А то похоже, что тот э, что это, это? Трак или что это? Где трак? Он ну, на ходе лежит, который они пытались выкопать-то. Лук. лук пытался выкопать, да, вещь. Но он, видимо, там целиком спрятан. Да. Пойду, покажу. Да, реально. Металл, да, остался? Я. Да. Вообще сейчас везде уже металл собрали. А здесь металл еще есть, сюда не доехали. Ну, в прошлый раз он был гораздо глубже в земле. Да, его, по хотят бы Потихонечку его, да, покорчевывают. Вот такой вот он Ну, видимо, там дальше за ним ну, Потом придешь, посмотришь здесь Да От стакана стекло, посмотришь, что за стекло Супер, сейчас подойду Похоже, что там, вдалеке, он очень сильно врос уже в землю Видимо, там очень серьёзная Осталось его количество. Он мешает. Опасян. Такая солидная махина. Вообще, как он здесь оказался, вот этот большой вопрос, этот плуг. Блин, смотри, какой шмелек. Шмелек. А -а -а. полюбил его. Да, смотри. Где шмелек? А что ты с ним сделал? Что его так колбасит, простите? Ничего не делал, я его а? вообще не трогал. Все, он не смел. Может, мы на них в домик разрушим? Посмотрим землю, землю пошел. Маленький, да что там тебя сейчас... Да, ты бы знаешь, как он роет? И аккуратно его сниму сейчас Дуранда. и подаю в сторону, Ой. чтобы его не трогать больше. Как они роют, да? Конечно, для меня большое откровение было, что именно шмели в земле живут. Интересно так. Ну, керамика, смотри. Так, а где подстаканник или вот, стакан? интересно. А у меня там сигналы сейчас. Ну да, ограненный был. Стакашок. Советский. Угу. Чего говоришь, канину? Да, Сейчас посмотрим канину. С шмелем расправимся и посмотрим канину. Люта бжилка. Уйди, боже. Все, иди дальше спать. Ух, полетел. Не Какой человечешко маленький на фоне этой вечной красоты.